боец почему без одежды понимаешь начальник тут так вышло что решил значит под забором и отдохнуть после вчерашнего а тут подбежали местные пятеро человек ну и собственно все с меня сняли хорошо хоть не изнасиловали понятно все с тобой опять придется кровные свои вкладывать пойду что-нибудь прикуплю в магазине Та-дам! Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает знакомить тебя с самой актуальной информацией по игрушечке Myth of Empires! Ну и в данном же выпуске я тебе покажу и в деталях расскажу про то, как же пользоваться магазином, есть ли здесь аукцион и как вообще с ним взаимодействовать. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. А пока ты смотришь, поставь, пожалуйста, авансом лайк под данное видео. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки, как обычно, буду радовать тебя Крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм Таким, например, как Мифов of Empires, и не только Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья Да, действительно, многие задаются таким простым Вопросом, можно ли торговать с другими Игроками своими ресурсами, оружием Или же броней Конечно же, да, друзья, можно Аукцион своеобразный здесь, конечно же Имеется, ну и сразу же расскажу Как это правильно работает Для того, чтобы тебе торговать с другими игроками Тебе необходимо выходить На мировой рынок, так его назовет. В котором ты можешь выставлять свои товары и их купят другие игроки В общем, такое вот тебе здание понадобится, оно называется рынок Просто-напросто э, рынок Получить такой рынок и взаимодействовать с ним ты сможешь лишь только тогда, когда ты будешь находиться в какой-нибудь гильдии То есть просто так на коленке, да, из гумная и палок тебе его скрафтить не получится, а нужно состоять в какой-нибудь гильдии но мало просто состоять в гильдии Гильдия должна быть, во-первых, второго уровня, не меньше А во-вторых, у нее должна быть открыта такая технология, как а, рынок в технологиях гильдии Что же такое рынок и как с ним взаимодействовать? Давай я тебя научу, потому что у многих также встает вопрос Вот у меня, например, гильдия своя есть, да, в ней достаточно немало народу Рынок я поставил, а многие так и не умели вообще с ним взаимодействовать и искать какие-то предметы Открываем магазин гильдии, он так называется, да, у нас здесь или же рынок что мы здесь сразу же а, видим На первой странице у нас представлено не так уж и много товаров Которые можно приобрести а, Для того, чтобы найти больше товаров Попробуй пощелкай Во-первых, вот здесь вот, да, вот видишь, стрелочка имеется а, Если ты пощелкаешь, у тебя откроется еще больше товаров Да, отличненько. Если ты пощелкаешь еще таким же макаром Ты сможешь найти гораздо больше товаров, чем было представлено на первой вкладочке И это являлось именно причиной, почему а, некоторые игроки считают рынок вообще бесплатным на самом деле здесь, друзья, все легко и просто. Вы можете как? Покупать товары. За это отвечает вкладочка «Купить». И здесь у нас, как видишь, несколько категорий. Первая – это категория «Ресурсы». И здесь мы смотрим все совершенно ресурсы. Также мы можем, если мы нажмем на «Продать», продать и свои какие-то ресурсы. Да, просто-напросто выбрав их в инвентаре, нажать на кнопочку «Продать», здесь у нас укажется рекомендуемая цена для данного предмета. И можно выставить также время для продажи. Пускай у нас будет день или же три а, дня, после чего указать здесь также можно вручную стоимость. А, диапазон цен, как видишь, варьируется от такой-то цены и вот до от самой минимальной и до самой максимальной. Вообще рекомендую просто ставить тебе по рекомендованной цене а, и тогда твой шанс на то, что ты продашь, будет гораздо выше. Знай также про комиссию. Когда ты значит устанавливаешь какую-то цену, например, поставим 500, а, здесь указывается комиссия. Комиссия, и, комиссия магазина составляет 15 то есть магазинчик себе забирает 15% от общей выручки. У тебя на руках останется всего лишь 425, и это можно отследить вот в этом вот окошечке. Ну и для того, чтобы продать наш с вами предмет, мы просто нажимаем на подтвердить, и наш список предметов отображается вот в этом вот списке, где мы сейчас что-то продаем. Когда у нас идет продажа, значит мы продаем, значит все хорошо. Здесь в таймере указано, сколько у нас осталось времени до окончания нашего с вами аукциона, после чего товар также будет висеть. Сеть, да, здесь, именно в этом списке Но купить его никто не сможет Ну и в последней графе покупка Ты сможешь найти все твои проданные предметы И забрать с них Прибыль. Примерно так это и Работает. Помимо предметов, помимо Ресурсов, ты сможешь также выбрать вот Эту вот вкладочку и поторговать Уже воинами своими. Не обязательно Тебе идти нанимать кого-то, да Можешь просто-напросто подойти, подойти К рынку, если у тебя есть наличные, ты сможешь Спокойненько купить себе любого Практически бойца И также ты сможешь продать своих бойцов В Твои доступные бойцы будут указаны Вот здесь, вот в этом окошечке Да, те, которые у нас продаются Будут указаны вот здесь Можешь также торговать своими лошадками Они у нас представлены будут вот в этой вот вкладочке Также здесь, как видишь, очень много вариантов Можно подобрать, как говорится, на свой вкус и а, цвет Ну и последняя вкладочка отвечает за то, какие товары ты уже продал И если у тебя что-то будет уже продано Здесь ты сможешь просто-напросто собирать а, с проданных товаров а, прибыль Это что касательно первого пункта До пункта взаимодействия с магазином Но есть еще и углубленное взаимодействие Если ты что-то не можешь найти и именно вот здесь в этом списке советую тебе воспользоваться вот этой вкладочкой-вкладочкой поиска. Например, ты не видишь здесь интересующих тебя предметов. Мне нужны, например, ключи от сундуков. По поиску ключ мы, к сожалению, ничего не находим. Попробуйте по-другому немножко. Напишите «сундук». Да, и здесь мы сразу же видим все ключи от совершенно всех э, сундуков и совершенно разной редкости. Просто нажимаем вот сюда, да, вторую вкладочку нажимаем, и, пожалуйста, тут тебе представлены сразу же и 20 уровня, и если ты хочешь выбрать какие-то другие, да, по уровню предметы, вот по, кли по клика еще вот на эти вот категории. Здесь у нас можно можно отобразить уровень предмета Давай попробуем на 30 уровень найдем ключики Нажимаем, к сожалению, таких нет Но не забудь нажать также на поиск Возможно, у нас не обновилось еще Нет, на 30 уровень у нас нет На 50 уровень, возможно, что-нибудь не есть Нет, если честно, друзья, поиск пока работает так себе Но учись им пользоваться Просто-напросто забивая вот сюда Также на примере, давай подскажу тебе, как еще искать некоторые предметы Например, ты хочешь прокачать своего бойца Иногда твои бойцы, подчиненные, достигают определенного уровня и им нужно сделать повышение уровня Нажимаем сюда и смотрим Для того, чтобы повысить уровень этого парня Нам необходимо найти доспехи охотника Которые, естественно, крафтятся особым способом Но ты также можешь посмотреть их в магазине Запомнили, да? Нам нужны, нужны исключительные доспехи охотника Вводим здесь в поиски на охотника что-нибудь И мы видим фрагмент доспехов охотника Можно сразу же выбрать чертеж на наряд охотника И мы здесь все дело найдем Достаточно все поделиться демократичным ценам у нас продается, да, и вот таким вот образом и нужно взаимодействовать правильно с рынком или же гильдейский магазин, он еще называется, ну или же магазин гильдии. Ну что ж, я надеюсь, что информация была для тебя полезной, а если ты считаешь, что братишка Скретч что-то недорассказал, чего-то упустил, то пожалуйста поругай его в комментариях, напиши, ты забыл рассказать про то-то, а еще про вот то-то, ах, ты такой плохой человек. И братишка Скретч в ближайшем своем видео дополнит недостающую конструктивную информацию по этой теме. Ну что ж, а ты